Все началось с недавнего комментария, который я получил э, в ответ к одному из своих видео на французском языке. Э, комментарий этот пришел от одного московского студента, который, судя по всему, говорит по-французски, который за мной, судя по всему, уже давно следит, следит от английского слова «fellow». Мягко говоря, меня очень удивило то, что он мне написал, по крайней мере в начале, я сейчас зачитаю, и те вопросы, которые он мне задал, на них ответить гораздо проще в видеорежиме, чем написать статью или еще что-либо. Так вот, сначала читаю то, что он мне написал. «Антон, русская аудитория тоже с вами». Для меня это было большой неожиданностью, потому что я привык к тому, что за последние годы в основном меня слушают и читают именно франкоговорящие люди, потому что я все издаю, практически большинство всего того, что я написал, или видео, которое я сделал, все это на французском языке, и, несмотря на все на это, вот мне говорят, что со мной также русская аудитория. Мне, безусловно, это исключительно приятно. Поздравляю с публикацией первой книги. Я действительно только что опубликовал свою первую книгу, которая называется «Психология нуваришей и богатых. Рассказ одного слуги». Книга на французском языке, поэтому, коль скоро я сейчас обращаюсь к русской публике, то заострять на этом внимание и останавливаться досконально на книге и делать ее рекламу не буду. Идем дальше. Видел ваше видео про русскую неприветливость и понятие о дружбе? Извлек полезное оттуда? Тоже мне это очень приятно слышать, потому что, во-первых, очень редко мне говорят те, кто меня смотрит, либо читают, что они что-то из, из, из всего этого извлекают для себя полезное и интересное, и тем более из России. Об этом мне говорят исключительно редко. Вас интересно смотреть на любом языке, но хотелось бы услышать от вас русской речи. Спасибо за комплимент. О себе. Я учусь в университете, мне 20 лет. Сам во Франции не бывал, живу в России. Общаюсь с франкофонами, преимущественно из Африки. Сразу же первая остановка. Безусловно, франкофоны, живущие в Африке, в смысле менталитета не имеют практически ничего общего с французами или, допустим, с канадцами или, к примеру, с бельгийцами. Потому что Африка и западный образ мышления или бытия, они, безусловно, очень разные, поэтому разница здесь должна быть колоссальной, несмотря на то, что они все говорят на французском языке. Но вот недавно познакомился с француженкой и понял, что менталитет и понятия о жизни совсем разные. Тому подтверждение. И это, в общем-то, совершенно очевидно и неизбежно. Был даже забавный случай, захотел разогреть пиццу в микроволновке, так она... Она меня за сумасшедшего чуть ли не приняла, высказав свое возмущение. Первая остановка. Здесь, судя по всему, кстати, насколько я понимаю, парня, который мне написал этот комментарий, зовут Артем, поэтому я буду к нему обращаться как Артем. Насколько я понимаю, ты познакомился с француженкой, которая, судя по всему, относится к прослойке населения, которая очень внимательно относится, скажем так, к качеству пищи, к качеству э, вообще в принципе бытия человеческого. Эта прослойка есть, безусловно, не только во Франции, но она э, пока еще на настоящий момент вовсе не олицетворяет большинство французского населения или, по крайней мере, большинство франкоговорящего населения в западной так сказать, в западном пространстве. Про Африку я молчу вообще. Кстати, в отношении Африки. В этом году я провел месяц в Марокко. Это тоже франкоговорящая арабская, мусульманская страна. И результатом моего туда путешествия и всего моего антропологического и социологического, так сказать, исследования, которое я там проводил, было часовое видео на французском языке, но с русскими субтитрами. Поэтому для тех, кому интересно, либо, может быть, кто говорит на французском, либо, по крайней мере, Повторяю, есть субтитры на русском, поэтому вы можете посмотреть это видео и думаю, что очень многое для себя почерпнете интересное и полезное. Потому что я, например, для себя открыл после моей 20-летней жизни на Западе, в частности во Франции и не только, что э, вот эта франкоговорящая арабская, африканская страна, Марокко, имеет уйму схожестей с нами, с русскими, с нашим русским менталитетом, с нашим русским подходом ко всему в жизни. И также даже, даже, даже в кулинарном отношении я нашел немало сходств. Поэтому это все, ну или по крайней мере частично, вы можете посмотреть, увидеть вот в этом видео. Теперь, что касается француженки, которая, судя по всему, была против разогревания пиццы в микроволновке. Существует уйма людей, уйма различных течений сегодня на Западе, большое количество статей, видео о том, как нужно есть, что нужно есть, и в том числе немало сегодня говорят о том, что микроволновка стала вредной. Я не думаю, что об этом не говорят в России. В России наверняка тоже есть немалое количество статей, видео людей, которые об этом говорят. Могу сказать, что где-то приблизительно год назад я общался с одним очень продвинутым инженером французским который мне сказал, что это все чушь собачья, что все то, что разогревается в микроволновке, вполне можно есть, что это никоим образом не отражается на здоровье, никоим образом не меняет наше ДНК и так далее, и так далее, и так далее. Развивать эту научную тему я не буду, потому что это не сюжет моего, моего видео. Но, во всяком случае, я хочу сказать, что э, в отношении микроволновки имеется... Мне кажется, одинаковое количество тех, которые против, и тех, которые за, или, по крайней мере, не имеют ничего против. Поэтому бояться того, что какая-то там француженка тебе сказала, что ни в коем случае не надо разогревать это в микроволновке, на мой взгляд, не стоит. Но нужно понимать также, что западное общество может быть чуть больше, по крайней мере, в отношении микроволновки и кулинарии. Качественного что ли питания, может быть, чуть больше сегодня продвинуто, чем мы, русские. Хотя это тоже далеко не факт. Я лично в этом очень сомневаюсь. Но по крайней мере, тот человек, на которого ты попал, это не эталон. Вот поэтому ты можешь любезно ответить, что. Тебя, возможно, насколько я понимаю, разогрев в микроволновке не напрягает, и если ее это напрягает, то пусть просто-напросто она не ест то, что выходит из микроволновки. Мне кажется, это гораздо проще, как подход. Но в данном случае я бы не сказал, что имеется, как сказать, что есть какая-то разница в менталитетах. Это скорее больше личный подход, нежели чем французский, канадский, какой-нибудь африканский, немецкий, русский или еще японский. Идем дальше. Был разговор про нетрадиционные ценности с этой же француженкой. У меня тут все строго и по-консерваторски. Надеюсь, что вы меня поняли. Я прекрасно тебя понимаю, потому что российский подход к нетрадиционным ценностям я очень хорошо знаю. Так вот для нее, если мужчина спит с мужчиной, не создает никакой проблемы. В кавычках. Это их выбор, их свобода и так далее. Здесь это может быть очень долгий разговор и очень сложный. Могу сказать э, в весьма общих чертах, что действительно на Западе, во-первых, не нужно думать, что Европа, в частности Франция, сегодня стала, как это принято называть в России, гей -ропой. на самом деле это полный бред, я это очень часто обещ... об... объясняю своим друзьям, когда приезжаю в Россию в отпуск. Это полный бред. Европа не гей-европа. Здесь такое же количество людей, как и в России, которые не понимают, в принципе, вот того отношения, которое пытаются протолкнуть в СМИ, по крайней мере, в западных СМИ, отношения к нетрадиционным ценностям, к сексуальным меньшинствам. Здесь точно так же есть люди, которые ненавидят гомосексуалистов, которые против женитьбы, гомосексуалистов, будь то мужчины или женщины, разница никакой. Здесь также есть люди, которые против усыновления детей однополыми парами. И... Единственная разница между, по крайней мере, Россией, я не буду говорить о всем нашем русскоязычном пространстве СНГ или бывшего СССР, потому что на сегодняшний день я исключительно мало общаюсь с людьми из бывших советских республик, в основном мое общение и все, вся моя информация исходит из России. Так вот... В целом российское общество сегодня относится с гораздо больше, большим таким, что ли, закрытым подходом к сексуальным меньшинствам и к нетрадиционным ценностям. В Европе и на Западе в целом, безусловно, это сегодня становится гораздо более открыто, более доступно, более... Толерантно терпеть этого слова не могу, но, тем не менее, его использую, потому что оно на сегодняшний день у всех на слуху. Западное общество, как ни крути, оно, безусловно, несколько более толерантно относится к сексуальным меньшинствам, но есть одно большое «но». Повторяю. И в данном случае я говорю не о всех франкоговорящих странах, а только о западных странах, в том числе франкоговорящих. Штука в том, что, я еще раз повторяю, Европа не стала гей как ее сегодня называют в России. Подчеркиваю этот момент. Я исключительно очень часто слышу э, от своих друзей или где-то там, может быть, в YouTube, или, ну, не, в общем, не важно, из многих источников слышу, что в России все уверены, что Европа стала каким-то просто омерзительным местом, где все ходят с голыми задами что здесь все абсолютно спокойно к этому относятся, что это стало нормой, и что вообще скоро весь мир таким станет. Это бред. Этого нет на самом деле. Я во Франции живу уже 20 лет. Думаю, что каждому понятно, что это промежуток времени, который немаловажен. За это время, я не могу сказать, что за это время я увидел какую-то какое-то жуткое увеличение, что ли, толерантности вот именно к сексуальным меньшинствам, к гомосексуалистам в целом и так далее. Да, здесь приняли закон о возможности однополых браков. Да, здесь возможно усыновлять однополым парам детей. Это все возможно. Но это не означает, что полностью все западное пространство стало таким. Это не так. Какие-то отдельно взятые фотографии, видео с гей-парадов и всего остального не означают вовсе, что 365 дней в году на всем западном пространстве – это так. Это не так. Но тот факт, что западный менталитет стал все-таки более гибким по отношению к сексуальным меньшинствам, что с моей точки зрения правильно, потому что это такие же живые люди, как и те, которые, при, в которых я имею в виду общество, в котором, где мужчины любят женщин, и женщины любят мужчин, это такие же живые люди. Они точно так же имеют право на их личную жизнь. И они имеют, имеют право жить так, как им нравится, так, как им нужно, так, как их биология от них требует. Потому что это биология их требует. Гомосексуалистам не становятся, им рождаются. То есть это заложено где-то изначально природой. Поэтому весь вот этот вот бред, который выстраивается вокруг сексуальных меньшинств, сексуальным большинством, это называется искусственный вымысел, искусственное отношение к природе вещей, которые естественны сами по себе. Очень глубоко не буду заходить в эту, в эту тему, потому что знаю, что она исключительно чувствительна, по крайней мере, в России, но я вам даю, дал, во-первых, то, как это на самом деле сегодня происходит в Европе, отчасти я вам дал мое отношение к этой теме. Вот. Поэтому э, то, что эта француженка Артем тебе сказала, меня это не удивляет нисколько. Э, это вполне закономерно, вполне нормально, но опять же, я так понимаю, что если ты с ней разогреваешь пиццу, это означает, что она все-таки традиционной сексуальной ориентации, потому что иначе бы ты пиццу грел с кем-то другим либо один. И Коль скоро ты в ней увидел, констатировал вот эту гибкость по отношению к, как сказать, ну да, к сексуальным меньшинствам, не надо это воспринимать как что-то ненормальное. Нужно понимать такой факт, что она приехала из совершенно другой страны, и ты это сам констатируешь в, твоё, в твоих комментариях, когда ты мне пишешь, что общаясь с африканцами на французском языке, у тебя не было каких-то э, больших разногласий, больших различий, и ты с ними общался достаточно легко. Как только ты познакомился с этим западным человеком, с этой западной женщиной, несмотря на то, что ей, как я полагаю, приблизительно как и тебе в районе 20 лет, ты тут же увидел эту огромную разницу между Западом и нашим менталитетом. Так вот, нужно понять то, что здесь в данном случае речь идет именно о разности менталитетов. И тот факт, что кто-то думает по-другому, кто-то живет по-другому, кто-то воспринимает вещи по-другому, это не означает, что они думают, воспринимают и живут неправильно. А кто сказал что то, что делаешь ты, или то, что делаем мы, русские, то как мы видим, мы русские видим мир, нас окружающий, кто сказал, что это видение, оно правильно? Чем оно правильнее того, допустим, французского, или канадского, или чилийского, или японского, чем оно лучше, чем оно качественнее? Никто никогда в жизни не скажет, что оно не лучше, не качественнее, не правильнее. Это просто разность взглядов. И вся эта разность взглядов исходит с антропологической точки зрения от или из э, культуры. Когда я произношу слово «культура», по крайней мере в моем лексиконе, в моем контексте, культура – это не литература, балет, искусство и все остальное, а это именно в антрополо... с антропологической точки зрения э, набор пониманий, привычек, очень важное слово, э, термин – привычек которые складываются из века в век, из поколения в поколение, в определенных климатических, политических и социологических условиях в том или ином географическом месте. И вот эта культура, она олицетворена вот этим менталитетом, шок которого ты сейчас переживаешь, в буквальном смысле слова переживаешь, то есть технически, находясь в контакте с этой твоей француженкой. Идем дальше. «Мой африканский друг и вовсе мне посоветовал больше не заводить с ней такие э, разговоры на подобные темы». Ну, на мой взгляд, это, как сказать, это увиливание от проблемы. Я думаю, что тебе, наоборот, стоило бы с ней общаться на, на эти темы, с ней, обмениваться, вести дискуссии, дискуссии, то есть уметь слушать то, что говорит она тебе а не только пытаться ей навязывать твое мнение, думая, что твой менталитет или твое мировоззрение – самое правильное. Но это между нами. Просто к самой девушке есть симпатия. Но это мы, конечно, поняли, потому что я повторяю, иначе бы пиццу ты с ней не разогревал, или что вы там еще греете вместе, я не знаю. Хотелось бы получше понять их менталитет, имеется в виду французский, с африканским, это как раз то, что я уже немного наперед заскочил, я сказал, с африканским было все довольно просто э и просто для меня, а вот с этнической француженкой появились проблемы. В принципе, на это я уже ответил. И потом, дело в том, что, понимаешь, эта тема настолько, э как сказать, сложная, глубокая, э интересная, и не нахожу в русском языке, как сказать, соответствующего термина, но по-французски это звучит комплекс, именно по комплике, что развить эту тематику в пределах 50 минут просто невозможно. Когда я преподавал здесь моим студентам во Франции эту тематику, у меня уходило 15 часов уроков, на то, чтобы объяснить какие-то элементарные вещи в отношении, что такое культура, что такое менталитет И как можно вообще взаимодействовать и работать, находясь в обществе разных культур и менталитетов 15 часов, сам понимаешь, еще раз повторяю, за 5-10 минут эти вещи просто не объяснить Идем дальше Могли бы вы выпустить видео о том, как вы изучали французский язык во-первых, я начал его учить еще во франко-русском колледже в России. Там было, скажем так, уси... усиленное изучение французского языка. Первые два года я его учил на базе трех пар в неделю с очень... с очень такими несложными, но по крайней мере объемными домашними заданиями, где действительно приходилось сидеть и работать конкретно. И первые шесть месяцев, первые шесть месяцев, то есть первый семестр, я сидел дома и зубрил. Произношение. То есть я сидел, конкретно закрывал вот так уши и работал над произношением. То есть первые 6 месяцев заключались исключительно только в фонетическом подходе к языку. И начиная со второго только семестра э, у нас уже пошла такая более глубокая грамматика с изучением, безусловно, passé-композе. Здесь я буду называть термины, которые будут говорить только изучающим французский или, по крайней мере, говорящим по... По, по французски, то есть изучение доскональное всех, э, как сказать, верб и регуляре тут еще зла. Безусловно, разница между русским и французским языком заметная в отношении логики самого языка, поэтому мы, грубо говоря, вот первый год въезжали именно в логику, то есть первый семестр была фонетика и второй семе семестр это уже была больше грамматика. Второй год мы изучали опять в том же режиме, три пары в неделю, и с большими домашними заданиями, мы изучали, как сказать, то есть много читали, много переводили, пытались, пытались подчеркиваю, на уроках говорить по-французски, что было исключительно сложно. И э, после моего двухлетнего изучения так получилось, что я или даже трехлетнего я приехал во Францию буквально на неделю. Это был лингвистический обмен, языковой обмен. И за эту неделю, первый раз в жизни, по сути, я общался с настоящими французами, причем в течение 24 часов в сутки это был колоссальный опыт, после которого, когда я вернулся обратно домой, я понял, что. За эту неделю мой прогресс был настолько, как сказать, баснословным по сравнению с тем всем изучением, которым я занимался, сидя дома, что мне стало абсолютно очевидно. Изучать язык, если, если вы хотите его действительно изучить, если вы хотите им действительно завладеть, изучать язык можно только в стране, которая говорит на этом языке. Любое изучение... В школе, каким бы продвинутым оно не было, каким бы хорошим ваш преподаватель не был, при условии, что занимаетесь вы, как правило, в группах, а не индивидуально, это все хорошо, но вы никогда в жизни не дойдете до того уровня, который у вас может появиться, если вы начнете общаться, вернее, изучать этот язык, находясь в стране, в стране этого языка. Что я могу добавить? Когда я приехал в 98 году, я, кстати, даже подготовил в качестве визуального доказательства, когда я приехал в 98 году во Францию, тогда еще не было телефонов, Google Translation, все вот эти вещи, они, безусловно, тогда не существовали. У меня был вот такого размера, вот, вот такого размера словарь, который мне был, кстати, дан в прокат местным населением. И с этим словарем... Я ходил в буквальном смысле этого слова, вот в таком виде, в, любом, в любое место, куда бы только я ни пошел, и ни поехал. То есть, как только что-то где-то я не понимал или что-то нужно мне было сказать, я тут же доставал этот словарь, искал слово. И таким образом, моя лексика, мой словарный запас стали э, наращиваться гораздо быстрее, чем если бы я не при не прибегнул или не прибег я не знаю как в точности сказать к этому методу вот. Это было 20 лет назад даже уже больше теперь 21. Я изучал язык таким образом. Безусловно, сегодняшние молодежи, в частности, тебе, Артем, 20 лет, если ты учишь язык, то, безусловно, для тебя это будет гораздо проще, потому что есть телефоны, есть всякие автоматические переводчики. Но дело в том, что автоматические переводчики – это вещь хорошая. Чтобы овладеть каким-либо иностранным языком, этот автоматический переводчик должен быть здесь и нигде в другом месте. Поэтому когда ты меня просишь поделиться методикой изучения французского языка или какого-либо иностранного языка, все должно быть здесь, поэтому это нужно учить. Нужно зазубривать лексику, нужно, эм, во-первых, во-вторых, нужно очень четко себе представлять, Визуально или по-другому. Я лично всегда все учил визуально. У меня всегда были конспекты с подчеркиваниями, с разукрашиваниями. В общем, все как положено, как великий Ленин завещал. И у меня визуально всегда я представлял грамматику. То есть у меня были все мои склонения в голове. Я это все представлял визуально. У каждого может быть своя методика. Но, по крайней мере, эту грамматику нужно знать четко. Иначе вы никогда не начнете говорить. И, естественно, тут же появляется третий. Пункт – это начинать говорить. Просто знать грамматику или просто иметь какой-то там определенный словарный запас, который в любом случае, если вы не начнете говорить, всегда останется бедным, он всегда будет маленьким. Так вот, чтобы его увеличивать, нужно читать, но еще нужно и говорить. Потому что чтение, грамматика и словарный запас, запас – это все замечательно. Но если вы не начнете говорить, вы никогда не овладеете языком. Никогда. Это невозможно. Поэтому Третье и самое сложное упражнение – это говорить на языке. Естественно, говорить э, с человеком, допустим, который не владеет в совершенстве этим языком, прогресса большого у вас не будет. У вас будут появляться какие-то навыки, будут появляться, возможно, какие-то выражения, вы что-то начнете запоминать, но говорить нужно исключительно только с носителем этого языка. Произношение. Тут никуда от этого не денешься. И, естественно, вам будут выстраивать, желательно, чтобы этот носитель языка напротив вас, он вам, вас поправлял. Потому что если он вас не поправляет, то вы будете постоянно повторять одни и те же ошибки. И, в частности, здесь, когда я приехал во Францию, вокруг меня была уйма французов. Я бы даже сказал 99,9 Французов, которые были вокруг меня, они все, они все восхищались уровнем моего французского, но никто меня не поправлял. И в определенный момент я стал попадать на людей, которые сами когда-то изучили французский язык, либо просто занимались писательством, скажем так, на французском. И для них французский язык, то есть та вся грамматика, все те ошибки стилистические, грамматические, которые я делал устно, они им резали слух, и они стали меня поправлять. И это было где-то уже приблизительно на моем третьем году Пребывание здесь во Франции. И на тот момент я осознал, безусловно, у меня был прогресс просто неимоверный, начиная с моего первого дня, когда я оказался во Франции, и по тот день, где-то через 2-3 года, прогресс у меня был неимоверный. То есть у меня развязался больше язык на самом французском, у меня появились какие-то новые выражения, у меня улучшилось, во-первых, воспринимание на ух французского языка и мое произношение. Но, когда я подошел вот к тому моменту, я встретился с двумя людьми. Один был писатель, второй, второй в совершенстве абсолютно говорил на английском языке. Это, кстати, была тоже женщина. И среди французов очень мало людей, очень исключительно мало людей, которые хорошо... Правильно говорят на иностранных языках, даже на английском. И из тех, кто говорит по-английски, они говорят с таким адским произношением, что иногда я, я даже не, не в состоянии понять того, что они пытаются произнести. В данном случае здесь со мной была женщина, которая в совершенстве, абсолютно в совершенстве говорила на английском языке. Она прожила пять лет в Шотландии, и она стала поправлять мой французский язык. Это были детали, это были действительно детали, это был бисер. Но то, что она мне поправляла, до меня стало доходить, что изучение языка, когда мы это делаем в школе, когда мы это делаем сами, или когда мы это делаем, уже находясь в стране, это все замечательно, это все хорошо, это все, но это все одно. Но вот этот бисер, о котором я сейчас говорю, это, это такие детали, это такие доскональности, без которых вот именно в совершенстве вы никогда не овладеете языком, именно в совершенстве. Поэтому изучение любого иностранного языка, будь то французский или какой угодно, это процесс долгий, кропотливый, э -э я бы даже сказал, миллиметровый, чтобы не сказать миликронный, но когда вы через это все пройдете, вот здесь вы действительно овладеваете языком, и начиная с этого момента, окружающие вас носители этого языка уже больше не, не знают о том, что вы иностранец и даже когда вы им говорите, что вы иностранец, они даже не могут понять, как это, ну, ты же говоришь без, ты же говоришь правильно, ты говоришь как мы, ты не можешь быть иностранцем и тем не менее это возможно. Я не говорю там о каких-то методах КГБ изучения иностранных языков, я их лично не знаю, это мой метод. Поэтому я просто ответил на твой вопрос. Как проходила ваша интеграция во французское общество? Болезненно. Очень болезненно. И долго. И даже по сей день уже более 20 лет я здесь нахожусь. Еще есть определенные вещи, определенные м -м, моменты, э, в которых я никогда с французами не буду. На одинаковой чистоте волн. То есть я никогда не буду с ними согласен. В, как сказать, в определенных аспектах В подробности вдаваться не буду Но сама интеграция происходила сложно Потому что, как ты уже заметил сам Познакомившись с этой француженкой В сравнении с теми африканскими ребятами С которыми ты общался до этого Разница в менталитете очень большая Несмотря на то, что наши предки Буквально еще 150-200 лет назад Все говорили по-французски И имели французских нянек, сиделок и так далее. Но вся наша вот эта историческая близость э -э, с Европой, западом или с европой она все-таки не как сказать не дала нам русским э, того исключительного понимания э, вот этого западного менталитета который тем более опять же исторически в особенности после второй мировой войны э, стал галопировать просто бежать галопом в противоположную сторону от нашего российского там русского или советского на ту эпоху менталитета поэтому сегодняшняя эта разница она очень чувствительна и несмотря на на ту открытость за последние сколько уже теперь получается? Практически 30 лет после э, падения Берлинской стены и разрушение нашего железного занавеса, несмотря на вот эту всю открытость общение, путешествия и все остальное, наш российский менталитет, безусловно, основанный на нашей русской культуре, остается русским менталитетом, который, возможно, имеет больше точек соприкосновения с Западом, чем с тем же Китаем, с которым мы сегодня стараемся, по крайней мере, с политической точки зрения, общаться и сотрудничать все больше и больше, но с Западом у нас все-таки соприкосновений больше. И несмотря на все на это, разность в менталитетах велика, поэтому моя интеграция здесь проходила достаточно сложно. Очень многие вещи в начале просто, просто непонятны. Почему люди реагируют так или иначе, почему, почему они постоянно улыбаются, не как американцы, но тем не менее. Я, кстати, на эту тему делал видео, если не ошибаюсь, на русском языке. Почему, почему они делают очень многие вещи или почему они воспринимают очень многие вещи не так, как мы. И вот эта вся разница именно в восприятии до тех пор, пока тебе не объяснили или пока ты сам не понял, что речь идет именно с социологической или антропологической точки зрения. Речь идет о разнице в менталитетах, они а просто о том, что французы какие-то непонятные, или там все эти западные люди, они какие-то непонятные, они не такие, как я. Они не, не такие, как я. У них, все, у них все то же самое. У них две руки, две ноги, одна голова, у них те же, те же самые нужды, у них те же самые заботы в жизни, но восприятие мира иное. И вот это восприятие, оно строится, как я уже говорил, именно на разнице в менталитетах с антропологической точки зрения, на разнице в культурах. Интеграция проходит сложно. Есть, кстати, даже я когда-то об этом говорил, но, по-моему, во французском моем видео французских моих видео, я говорил, что есть э, так называемая кривая, которая была выведена социологами, социологами, так вот говорят, что когда ты приезжаешь в какую-то другую культуру и начинаешь в нее интегрироваться, первые 2-3 месяца все замечательно, все все все розово, потому что очень интересно, много всего нового, ты много познаешь, пробуешь, куда ты идешь, знакомишься с людьми, все замечательно. Это происходит первые 2-3 месяца. И потом начинается свободное падение, в буквальном смысле этого слова, в ближайшие, если я не ошибаюсь, в ближайшие где-то 6-9, в некоторых случаях до 12 месяцев, потому что все становится немило. Начинает не хватать собственная кулинария, начинает не хватать собственный менталитет, с которым ты больше не общаешься. Если, если допустим, как я, вы приезжаете за границу и полностью погружаетесь в местное население, в местный менталитет, больше не общаюсь с собственным менталитетом, то есть с русскими, в моем случае это было именно так, то э, вот это вот св свободное падение, оно начинается, оно становится настолько сложным в психологическом плане, что пережить это нужно быть к этому готовым. Так вот, этот период длится где-то 6-9-12 месяцев в зависимости от э, индивидуума. Через год после прибытия на, на место начинается привыкание, которое будет идти такой волнистой линией. То есть, ну вроде как нормально и в то же время плохо. Весь этот психологический момент, он просматривается достаточно неплохо на этой кривой. И, грубо говоря, в конце двух лет у вас происходит своего рода привыкание, адаптация к местному менталитету, и вы уже начинаете вписываться в местный колорит. То есть, грубо говоря, нужно два года, которые психологически получаются весьма нестабильны, но и тем не менее это так. И, кстати, могу добавить еще один момент, что где-то приблизительно через 9 месяцев моего пребывания во Франции, я помню, что я проснулся как-то утром, и до меня дошло что я первый раз в жизни во сне говорил по-французски. И именно в этот момент я понял, что лед тронулся, и что моё, мой французский начал действительно влезать уже не только в мой мозг, а в мое подсознание, потому что во сне, естественно, я все это воспроизводил, я так думаю, на подсознательном уровне. Так вот, как только начинает язык врезаться в ваше подсознание, это означает, что лед тронулся. Вы начинаете действительно уже въезжать не только в язык, но, я думаю, и в сам менталитет. У меня на это ушло где-то, если не ошибаюсь, от 6 до 9 месяцев. Не знаю, ответил ли я на твой вопрос по поводу того, как проходила моя интеграция во французское общество или нет. Если будут какие-то дополнительные вопросы, ты мне можешь их задать. Но, опять же, тема очень широкая, очень... Очень-очень долго и всего рассказать в одном видео невозможно, поэтому если есть вопросы, то вперед. Живя во Франции, могли бы вы дать пару дельных советов по поводу общения с французами или с франкофонами в целом? С франкофонами в целом нет, потому что, как я уже об этом говорил до этого, франкофоны из Канады, из Бельгии, из Швейцарии, про Африку я молчу вообще. В каждом отдельном случае это абсолютно разные менталитеты, потому, поэтому, несмотря на то, что ты с ними говоришь на французском языке, не означает, что ты обращаешься к одному, одному и тому же менталитету. На примере России могу сказать: если, допустим, ты говоришь на русском языке с украинцем или с Прибалтом, или с каким-нибудь, допустим, узбеком или грузином, это не означает, что ты говоришь с одним и тем же как сказать, в рамках одного и того же менталитета. Думаю, пример, пример достаточно нагляден. Пару советов, дельных советов по поводу общения с французами. Но э, я бы сказал так. Два, что ли, я тебе дам, два, э, два таких очень глобальных, очень больших, очень заметных, что ли, момента. Первое, это то, что французы не общаются так, как мы русские, напрямую, лоб в лоб. У них вся их коммуникация, слово не русское, поэтому, скажем, общение, все их общение происходит в обход. Они никогда в жизни, допустим, в менеджменте тебе не скажут «возьми, сделай это». Для нас это удивительно, нам это просто даже не понять, как это, как это менеджер не может сказать «возьми, сделай это». Во Франции очень часто тебе скажут а «было бы неплохо, если бы мы подумали над тем, как бы нам можно было бы сделать вот то-то, то-то, то-то». Это означает, что тебе нужно взять это и сделать. Почему это так? Это очень долгая отдельная история. Вдаваться в подробности я не буду. Опять же повторяю, все это основано на антропологии, на культуре, на истории. Так вот, они не общаются напрямую, у них все делается только в обход. Если, допустим, француз что-то тебе хочет сказать, он, он зайдет с тыла, он зайдет сбоку, он никогда тебе не скажет. Черное это черное или белое это, или это белое. Тем не менее, за столом, допустим, твоя француженка, она тебе может, безусловно, напрямую сказать, подай мне, пожалуйста, соль. Но когда им нужно довести до тебя какую-то идею, которую, возможно, с их точки зрения ты можешь плохо воспринять или не так, что ли ее понять, это вот первый момент. Такое вот боковое, что ли, общение. Не прямое, а боковое. И второй момент. Нужно знать, что... Нужно понимать, что французы, как бы им это не нравилось, на подсознательном уровне любой француз убежден, что он всегда и во всем прав. Во-первых, французы – это потомки французской революции антибуразной. Это потомки, потомки страны, в которой зародилась, зародилась эпоха просвещения. Это потомки страны, в которой была уйма философов, возможно, больше, чем в Германии, в Англии и вообще где-либо. И даже по сей день, и это очень немаловажный факт, по сей день философия во Франции на пьедестале бежит с флагом в руках впереди всех предметов. Философия очень важна. Пожив здесь 20 лет, я могу сказать, что с моей точки зрения французы в этом плане правы. Философия действительно очень важна и для развития, и для понимания окружающего нас мира, и все остальное. Но на ней нельзя зацикливаться. И вот, к сожалению, происходят вещи таким образом, что, как правило, французы именно, э, как сказать, зациклено, подходят ко всему в жизни, и в том числе, допустим, очень часто хают в разных источниках информации французский образ менеджмента, который, во-первых, заключается вот на этом боковом общении, и, во-вторых, все сводится к тому, что решения принимаются с, большой, с большими сложностями во Франции, потому что все основывается на размышлениях, на доводах, но никто не хочет принимать решения. Вот. Поэтому тот факт, что француз, когда он что-то думает о какой-то другой стране или о каком-то другом менталитете, или вообще в принципе что-либо он думает, он всегда прав. И если какой-то там русский или какой-то там американец, я безусловно сейчас утрирую, то есть не нужно это все воспринимать, как сказать, в абсолютистском таком что ли подходе, но... Через мембрану, через такую, надо сейчас меня слушать. Но, по крайней мере, когда француз общается там с каким-нибудь каким американцем, с каким-нибудь русским или с каким-нибудь китайцем, еще хуже с каким-нибудь арабом или еще хуже с каким-нибудь бельгийцем, потому что у французов, как сказать, очень много анекдотов о бельгийцах, так же, как у нас у русских об украинцах. То есть у них такая, как сказать, интеллектуально, юмористично, и, и, и, иронистическая война идет уже не, не первое десятилетие. Так вот, когда француз общается с кем-либо из представителей вышеупомянутых стран или культур, для него, безусловно, то, что исходит от этих людей, это все ерунда. Вот то, что думает он, те что... тема умозаключения, на которых основывается он, вот это да, это истина. Опять же повторяю, Через мембрану сейчас меня нужно слушать. Но, и тем не менее, это так. С французами достаточно сложно вообще общаться, что-то им доказать. Они всегда убеждены, что они правы, потому что они, опять же, повторяю, потомки страны эпохи просвещения, французской революции, страны, страны философов и так далее. И в сегодняшней парадигме во Франции... Эм, на радио, на телевидении, даже в печатной прессе очень много издается всякого, всякого разного уровня и, и направления философов, которые излагают их мировоззрение, философствуют, дают разные доводы, что, в общем-то, полезно и интересно читать. И, в частности, хочу еще также провести такое очень быстрое небольшое сравнение, что когда я смотрю на французском телевидении, вернее, на русском телевидении, проведение каких-либо дебатов, заметьте, не веду речь о ток-шоу, а именно о дебатах, допустим, какого-нибудь Соловьева. Э -э -э. На самом деле, эти, эти наши российские дебаты даже близко не стояли с качеством дебатов французских на любом канале. Французы умеют, вот именно будучи, так сказать, философами где-то в глубине души, французы все же умеют и слушать оппонента, и потом ему, э, как сказать, во-первых, правильным языком, правильным таким подтянутым, хорошим французским языком дать свою точку зрения, изложить, но при этом они слушают своего оппонента. В то время как, когда я вижу, что происходит, например, на записях у Соловьева, это просто какой-то какой базар, западный рынок. Каждый орет, пытается орать громче, чем все остальные. Очень часто, я не говорю, что все участники программы Соловьева смахивают на то, что я сейчас скажу, но очень часто видно, что у людей просто элементарно даже словарный запас – гораздо ниже вот того, что я могу видеть, допустим, в дебатах, проводимых здесь во Франции, на любом канале, на радио и все остальное. То есть люди приходят, у них хороший словарный запас, у них хороший поставленный язык, они слушают оппонента, затем они высказывают свое мнение. Да, бывает нервозность, бывает, что срываются, даже бывает иногда до обзываний доходит. Но это настолько редко по сравнению с тем, что я вижу на российских каналах. Повторяю, я не веду сейчас речь о ток-шоу, где приглашают бабушек, кухарок, или каких-нибудь качков из, из глубинок нашей большой необъятной родины, которые вообще, в принципе, не умеют связать двух слов. И такие во Франции тоже есть. Не надо думать, что во Франции все исключительно интеллигентные и все философы. Это далеко не так. Здесь тоже полно людей, которые не в состоянии связать двух слов даже на их собственном языке. Поэтому очень много схожести между нами и французами, но и при этом при всем... Как видите, уйма разностей, расхожестей, непонятностей. Много есть точек, которые не соприкасаются, не совпадают. И вот в этом всем и заключается, по сути, разница в менталитетах, повторяю, с социологической и антропологической точек зрения. В целом, надеюсь, что я ответил на твои вопросы. Если будут другие, задавай. Единственное, что хочу заранее сказать, не задавайте мне вопросы по поводу политики, будь то французская или наша, я не вдаюсь, это мое кредо. Я стараюсь не вдаваться в политику, потому что эта тематика исключительно полемична. Вот, она меня интересует мало. Моя специализация – это социология, межкультурные вопросы, антропология. Поэтому, если у вас есть какие-то тематики, если есть какие-то вопросы и все остальное, милости просим. До новых встреч!